И вы должны всех ваших конкурентов ставить на место. Вот там в Катынь, скажите, там что такое. Вот там Савченко сидит. Расстреляйте эту Савченко завтра же! Повесить ее в Белгороде! Она указывала цели и убили русских журналистов. Савченко, Надя Савченко объявила голодовку. Это наводчик. Наводчик. Работала на спецслужбе Украины.